Слава нашему Господу, друзья! Чудный наш Бог. Он дарующий милость, Он дарующий заботы. И свидетельство стране это очень хорошее. Это часто встречаешь молодежь, детей, детей верующих родителей, и они часто думают, но я часто говорю, что Детям, верующим родителям надо каяться. Каяться надо. Потому что они себя запечатляют, что если я в верующей семье вырос, я уже спасен. Но я говорю, нужно каяться. И вот даже если уже, взрослым, уже взрослый, хочешь водное крещение, ты должен выйти и сказать, я хочу покаяться, я хочу служить Богу. Почему? Потому что в детских летах Пробегают мысли разные, и то, что бывает, происходит в жизни, потом надо пожинать. Сеяние жатва. И знаете, очень интересно проходит наша жизнь. И вот я вот наблюдаю за всем, и время так бежит, и жизнь наша так бежит. И вот в прошлом воскресенье мы праздновали этот праздник жатвы, который Бог положил этот закон. Бог даровал этот праздник для народа, сказал, празднуйте. И я вот сидел, вот так рассуждал. Да, в прошлом воскресенье было насыщенное служение, благословенное Господом. Но я сидел, вот так рассуждал, и Господь мне дал. То, что тему. «Благодарил ли ты Иисуса?» Я ее рассуждал. Она очень большая тема. Но я постараюсь чуть укоротить. Постараюсь чуть покороче быть. Друзья, я понимаю, не хочу забирать ваше внимание, но хочу главные мысли сказать. Но моя тема «Благодарил ли ты?» основана Лука, 17 глава. И с 11 стиха до 19 я прочитаю.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 и когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, проставляя Бога, и пал низ к ногам Его, благодаря Его, и это был самаритянин. Тогда Иисус сказал, не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу? кроме этого инопленника. И сказал ему, встань иди, вера твоя спасла тебя. Друзья дорогие, вроде бы нам понятна эта притча, она нам интересная. И вот представьте, идет Иисус с учениками, и вот Он проходит, идя в Иерусалим, и между. Самарии и там одно село, не указывается в Библии, и они идут, и туда происходит нечто. Выходит прокаженных. Вы знаете, кто такие прокаженные? Если вы, вы понимаете, о чем я хочу сказать. Эти люди, они имели какие-то проказы, язвы, которые они ходили. Они вот написаны в Завете Старом, там в левитах написано за проказу, что такое. И когда человек видел, что-то у него есть, он должен прийти к священнику. И священник должен посмотреть, и там он есть знаки. И говорит, если это проказа, она переходящая, Он его отделял от общества. Он забирал этот от семьи. И, говорит, ты не должен быть в этом доме, ты не должен быть в семье, в обществе. Для вас есть место. И вот представление такое, это прокаженные, они не жили, как сейчас, может, есть у нас инфекционные больницы, это все, они где-то, но они, я не понимаю, но если так взять историю, они находились в каком-то месте, может, каких в каких-то пещерах, и у них вот ходили грязные, они если не шли, они должны были кричать, "Не нечист, нечист, чтобы люди разбегались. И вот этот Иисус идет по дороге. Вот давайте представим эту картину. Иисус идет с учениками, и тут ему навстречу выходят эти десять прокаженных. Они вышли с того места, где они находились. И они кричат, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Друзья, вы представляете, я не знаю, мы не, поняли, не написано, сколько они там находились. Может, они находились там 10 лет, а может, они и больше, а может, год и два. Но мы не знаем. Но тут-то говорит Слово Божье, говорит, что они вышли. По всему смотришь, что им, может, даже надоела эта жизнь. Они знают, что есть хорошая жизнь. И услышали за Иисуса, что Иисус исцеляет. Что кто прикоснется, или Он скажет Слово, и Он получает исцеление. И вот приходят эти здесь, они выходят. И Иисус им говорит, Он не походят и к ним не подходит. Но он такой увидел и говорит, идите, покажитесь священнику. Аллилуйя. Друзья дорогие, вот представьте себе, может, эти прокаженные, подумали, подожди, мы только от священника. Может он пять лет назад у нас выгнал. Ну, что, мы, ты видишь, какие мы грязные, мы такие, у нас зараза. И ты говоришь, иди опять к священнику, то он нас выгонит. Ну, может, были сомнения, я не знаю. Но 14 стих говорит так, увидел их, он сказал им, пойдите покажите священникам. И когда они шли, очистились. Друзья дорогие, это в голове, но они послушались, потому что когда Иисус говорил Слово, это Он говорил Слово с властью, все покоряло всему. Они услышали, они знали, что Иисус сказал, и вот они перестали, может, думать, они перестали рассуждать, но они думают, пошли, посмотрим, покажем тебе священнику, что-то, может, произойдет. А Боже, священник помолится. И тут происходит нечто в их головах. Вот представьте себе вот на их месте. И вот ты находишься идут, тебе говорят, иди покажись опять к этому священнику. И ты идешь и думаешь, а что священник сделает со мною? Иисус послал. Но они не, не принимают Иисуса. Но Иисус говорит, идите. Иисус не хотел нарушить закон, обряд, который Моисей поставил. Иисус не хотел нарушать это все. Он не хотел это. И вот если взять еще одно место, Лука, говорит, где Иисус то же самое сказал. Лука, 5 глава, и 13 стих. Тут то, то же самое к Иисусу подошел. И вот я возьму с 13 стиха. Он простил руку, прикоснулся к нему и сказал, хочу очистить. И тот час проказа сошла с него. Представьте себе, раньше подходит прокаженный тоже к нему. Иисус не сказал, иди покажи издалека. Но Иисус прикоснулся к нему и говорит, хочу тебя очистить. И он прикоснулся, и он очистился от этой проказы. И в 14 стих говорит так, и он повелел ему никому не сказывать, никому, а пойти, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Это Иисус делает, не нарушая, чтобы Его фарисеи не сказали, что нарушаешь закон, Он связь этому, прокаженным прикасается и говорит: теперь никому не говори, но ну иди соверши эту жертву. То, что должно быть, а какую жертву он, он должен был принести? И Левитам, если мы прочитаем. Левитам говорит 14 глава, очень интересное место. Тут она почти вся глава говорит об очищении проказы. Но я много не буду читать, но я чуть перескажу. И которое написано, что священник, это со второй главы, 14 глава со 2 стиха и говорит так: вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить, приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищения двух птиц, живых, чистых, кедрового дерева червленую нить и сопа. И прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живой водой. Друзья, и эта процедура проходила. И вот когда он это все делал, это который очищенный, он совершал это. И он убивал только одну птицу, а вторую он держал, священник, и потом священник брал эту кровь, и об... обрызгивал этого исцеленного кровью этой птицы. И потом эту птицу, и когда это все происходило, они эту птицу потом пускали на свободу. Это знак того, что он исцеленный. И эта процедура проходила 8 дней. И на седьмой день они этого прокаженного, который был прокаженный, они его мыли, брыли полностью на лыса, и он опять жертву должен был сделать еще одну повинности. И он когда тогда уже священник его объявлял чистым, он не шел сразу домой. Он проходил этот процесс, а потом уже он должен был прийти домой. Но ну, представьте себе, этот процесс был такой. И вот Христос сказал тем десятим, идите, покажите священнику. Он этому сказал, что иди, соверши эту жертву, то, что повелел Моисей, исполни это. А этим Он не сказал идти исполнить. Он этим сказал, идите только покажите, что вы исцеленные, что есть Бог, Иисус, Который, Я, Сын, Божий сошел на землю. И вот представьте себе, они написано, что когда и шли, они увидели, что они очистились. И они увидели, что они очистились. И что делают они? И Слово Божие, оно нас ведет к тому... И вот смотрите дальше. 14 стих... Увидев их, он сказал по 15 стих, один из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал низ к ногам Его, благодаря Его, и это был самарьянин. Какая великая милость! Они идут, и тут они видят, что проказы нету на них, они видят, что они исцеленные. Христос так и сказал: покажитесь. И они тут и ведут. И не знаешь, сколько времени прошло, но он видит. Один видит, что я исцеленный. Я говорю: я возвращусь. И вот представьте себе Иисус, продвигая свой путь, продвигает, дальше идет с учениками, и туда сзади кричит опять. у них, у них была своя цель. В Иерусалим идти, потому что Иисус знал. Я иду в Иерусалим. Куда? Я иду страдать. Там меня ждет Голгофа. Я движусь туда. А тут у мне прокаженные выходят. Я хочу исполнить волю Отца Моего. А тут и прокаженные. И тут опять он бегит сзади и кричит. Он славит Бога. Друзья, это Самарин. Он славит Бога, он кричит, слава Иисус, я исцелен. Друзья, дорогие, это, это происходит в великое, когда Бог тебя освобождает. Видите, он не мог ничего. И тут Иисус, смотрите, что интересно дальше, 17-й стих говорит так, тогда Иисус сказал, не 10 лет очистились? Он задает тут вопрос, важный в жизни, не 10 ли очистились? Где же 9? Друзья, и вот представьте, это все десять они были, и вот один возвращается. А где эти все девять находятся? Куда они ушли? И Иисус ему говорит, а где девять? Он возвратился. Знаете, у а нас разные мысли может прийти. Может, эти девять, которые, они, они были из того израильского народа. Может, эти девять, которые почти сказали, но мы должны совершить этот обряд. То, что нам Моисеев сказал. Кто такой Иисус? Мы исцелились, хорошо. Они почти на этот обряд. Если взять сейчас в наше время, я так сижу, рассуждаю, очень много этих девять бывших прокаженных, они где-то путаются. Они не могут найти истину, они где-то бродят. Ищут своего. Но только один вернулся прославить Господа. Только один пришел и сказал, он пал вниз пред Иисусом и он славил, и говорил, «Я благодарю тебя!» «Я славлю тебя!» Друзья, помните, та женщина, которая сказала, прикоснулась, говорит, я прикоснулся в тебя к одежде. Это важность тому, что мы должны делать. И вот дальше, что говорит 18 стих, как они не возвратились воздать славу Богу, кроме этого инопленника. И сказал 19 стих, самое главное, и сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Аллилуйя. Друзья, это важность, то, что Бог ему пообещал и говорит, встань, иди, вера Твоя спасла тебя. А спасла ли вера тех девятих? Я вот и, жизнь, и думаешь, где судьба их этих людей. Знаете, я вот так вот сидел, думал. Я перевожу сейчас в наше время. Я перевожу сейчас в наше время. Многие были в Многие приходили к Богу, каялись. Многие приходили, говорили, о, мы хотим верить, служить. Бог освобождал. Но остались только считанные. Помните, Христос говорил, много званых но мало избранных. И вот этот один десятый, он попал в число избранных. Он пришел к Иисусу, он вернулся и сказал, «Я славлю тебя, Отче! Ты меня простил, я должен идти за Тобою". Друзья, из Слова Божья, и Слово божье и тут Христос говорит, «Вера твоя, посла!» И когда мы приходим к нашему Богу живому, мы искуплены Божьей кровью. И вот представьте себе, когда помните вот это Голгофа, это распятие. И когда Христос сказал, совершилось. И завеса в храме разодралась надвое. И она сверху до Она разорвалась. открылась святое святых. Для чего? Чтобы ты и я мы имели через кровь Иисуса Христа. Общение вместе с Ним. Чтобы через кровь Иисуса Христа мы имели это общение в силе благодати Божией. Мы прочитаем Евреям, 10 глава, и тут 19 стих и ниже. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище, посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым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 совершай для того, чтобы мы через кровь Завета, через кровь Иисуса Христа имели доступ к святое святых. Этот Завет сорвется для того, чтобы ты и я мог в любое время войти во святое святых. Аллилуйя! Это Иисус, который прошел, Он показал тебе, что вот ты, я прошел, и ты пройдешь. Дорогие друзья, Пусть тебя не страшат ни волны, ни бури, но знай, что будь благодарен Богу за все. Как тот самолетин. Он вернулся, он благодарил Бога. Он славил, и он кричал, Бог меня очистил, Бог меня освободил. Аллилуйя. Зайди по жизни смотришь людей, кого были в грязи, Бог их очистил и поставил. Они ходят, проповедуют. А те, которые были раньше, с детства может верующие. Они видят, как Бог благословляет этих людей. Они начинают завидовать. Они начинают что-то говорить. Друзья, это происходит вот в это время. Оно происходит. Сейчас то время, которое Бог будет поднимать, из грязи будет поднимать, и ставить, и каждый будет говорить, иди, сын, дочь, я люблю тебя. Аллилуйя! Это Господь. И мы должны славить, имея право, Посредством, друзья, дорогие, каждому мы теперь имеем силу благодати Божией. Мы можем сказать это ясно. Я имею право посредством крови Иисуса входить в присутствие Божье И говорить с Ним, и Он со мною. Аллилуйя. Мы имеем право, да Бог дал право входить во святое святых в присутствие Божие. Друзья, туда ничего чистого не войдет, а мы, мы, мы должны, мы размещаемся и приходим к нашему Богу и говорим, Иисус, вот я. И Слово Божие говорит еще одно евреям, 9 глава, 12 стих, говорит так, не с коровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Вот что совершает Иисус Христос. Вот что Он делает о прощении, об избавлении нас от всякой проказы греха. Он избавляет нас и говорит, и говорит, тогда надо было этих козлов резать, обнов а Но говорит, Слово Божие, не с кровью козлов и кельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Тебя и меня искупил наш Господь. Ибо если кровь тельцов и козлов, и пепель кельцов, через окропление освящаемый, оскверненных, дабы чисто было тело. Тем, тем более кровь, кровь Христа, которым Духом Святым принес себя не порочного Богу, а чистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Аллилуйя! Это наш Бог, который не пожелил, он пришел и он совершил. Родить тебя и меня. И мы имеем. Он омыл нас кровью. Нам не нужно этих тельцов. Нам не нужно ничего. Нам нужно себя отдать жертву Богу. Потому что Он нас омыл. Как братья говорили, если мы вспоминаем, мы должны отдавать Богу каждый день, хотя бы два с половиной часа. Мы должны отдать Богу. Как? В молитвах чтение Слова божье вникание. Друзья, дорогие, это мы должны делать. Мы не должны обкрадывать нашего Бога. Бог дает тебе жизнь. Бог дает тебе здоровье. Ты должен благодарить об этом. Ты должен славить Бога. Друзья, и вот Слово Божие дальше говорит, если еще, да, я место прочитаю, потому что я говорю, время идет. И 1 Иоанна, 3 глава, 20 стих. Ибо если сердце наше осуждает нас, то настолько более Бог, потому что Бог более сердца нашего и знает все. Друзья, Бог все знает. И если наше сердце начинает нас судить, я не помолился сегодня, Бог тем более знает. Мы должны совершать это, мы должны жертвовать, мы должны жертвовать и быть всегда, мы стараться должны во всем, чтобы не было, часто, я скажу в примере, часто бывает про какие-то планы, а тут церковь, а тут служение. Я должен оставить свои планы, ружет, я должен быть там, там дело Божье будет. Друзья, мы жертвами собой, мы от всего отвергнуть себя и следовать за Господом. Отвергнуть себя и идти за нашим Господом. И тогда Христос говорит, «Встань и иди, вера твоя спасла тебя». «Встань и иди, вера твоя в Бога, в меня, она тебя спасла». Это Господь, дорогие друзья, Понимаете, когда мы приходим к Нему, и Господь совершает, Он дает больше. Он дает больше. Я скажу даже моменты такие в моей жизни. Бывали, я работал, у меня бизнес был. И когда служение, я думаю, я не пойду на служение, мне тут закончить надо плитку, мне надо закончить то. И я это делал. И думаете, я был богатым? Бог дал, что я все потерял. Бог говорит, ты обворовал мое время. Когда я должен был тебя видеть, там, где народ мой, ты успех не будешь иметь. И я там в жизни своей пережил это. И я сказал, Иисус, прости, теперь я буду наоборот. Я буду давать больше. Я буду делать то, то, что ты хочешь. Друзья дорогие, это наш Бог. Который хочет, он говорит, я отдал жизнь свою за тебя. Я пролил кровь, чтобы омыть тебя, очистить от этого всего. И я скажу, друзья, мы должны благодарить нашему Богу. Мы должны благодарить нашего Бога сполна. Как тот самолетин, который был прокажен, он благодарил. Он вернулся, он кричал, я благодарю, я славлю тебя, Отец. И мы должны славить больше, друзья. Блаженны не видящие, но исполняющие. Мы блажение учеников. Мы блаженние того времени, который тогда был, когда Христос. Мы блажен, Потому что мы это. Но мы уверовали. И мы знаем, кого мы уверовали. И мы отдались нашему Богу. Мы сказали Богу «Да». Мы сказали «Господь, я посвящаю свою семью, я себя посвящаю тебе на служение». И Господь хочет от нас, чтобы мы только остались благодарны, чтобы мы благодарили Его за все, за милость, за всю заботу. Друзья, и тогда Бог нам даст полна. Пройдет то время, когда Господь даст полна. И скажет, войди, верный раб, ты был верный, и войди в радость Господина моего. Это будет награда. Это будет благословение. Это будет успех Божий, друзья. И Господь хочет этому, чтобы мы всегда благодарили нашего Бога, и мы оставались Ему верным до конца. Это стихотворение, которым она пошатнула меня. И я буду читать его. Мне есть за что Христа благодарить. Он каждый день и час и миг со мной. Он помогает двигаться в жизни. Он помогает двигаться и жить, при этом видеть небо голубое. Мне есть за что Христа благодарить, Он и дыхание для меня, и сила, Он с, ве с вечностью связывающая нить, что от земного тлена искупила. Мне есть за что благодарить Христа, Он мой рассвет, врачующий от боли, моей души Любовь и красота, отрада бесконечная воля. Мне есть за что благодарить Христа, что, Но только слов и фраз мне не хватает, Чтоб выразить полностью уста, Как Он меня во всем благословляет. Приходит жизнь, проходит жизнь земная, И года уже не возвращаются обратно. Но я хочу благодарить Христа и жизнь во славу Божью благодатно, Друзья, нам есть за что благодарить Отца. Нам есть за что благодарить Творца. Друзья, это да поможет мне и каждому из нас благодарить нашего Бога. Славить нашего Бога. И встаешь у там, благодари, благодари. же Иисус, я благодарю, что я встал. Пусть Господь нам поможет, друзья. Открыть и сердца сердце, не так только устами, от сердца, как тот семеретин, он от сердца кричал, я славлю тебя, Иисус. Он благодарил, друзья, будем рассуждать. И как мы благодарим Его, как мы славим. Даже если проблема, благодари за проблему. Благодари за проблему. И Бог будет решать это. И я помню, один рассказывал, там нужно было молиться за исцеление, и он благодарил, что Бог дал болезнь, и Бог дал ему исцеление. Друзья, это важность, как ты принимаешь от Господа, как испытание, как ты принимаешь от Господа это. И да поможет нам Господь, чтобы мы в это время, который даровано нам прожить еще на земле, чтобы мы были всегда благодарны, чтобы мы всегда славили нашего Иисуса, чтобы мы не роптали, не говорили «Ух, опять это!», а чтобы мы сказали «Иисус, я благодарю Тебя!», чтобы видели вокруг нас благодарность люди, а тем более Бог. Не так, чтобы мы просто перед людьми только говорили «Я благодарю», а в сердце у нас буря идет. Бог видит внутренность. И да поможет Господь мне и вам остаться благодарными ему за все. И всегда прославлять его. И в молитвах, и в жизни, и в хождении. Да, жизнь идет. Время бывает, не хватает. Но мы должны сказать, Господь, я хочу. То, что мне не хватает времени, выделить от этого времени для славы Твоей. Друзья, а если мы будем сказать, Господи, мне времени не хватает, помоги мне, дай мне время. Друзья, только потом не ровшите. Я слышал свидетельство одного епископа. Он говорит, я ехал, и служение, и то, и говорит, Господи, мне времени не хватает. Он говорит, я Тебя дам. Он заболел, полгода по больницам лежал. И он потом на группу вышел так. Но он так Вот вот так вот Бог иногда бывает. Хочешь время? Я тебе дам время. Но когда мы добровольно выделяем Богу свое время, Бог нас благословляет. Ты думаешь, не успеешь в этом сегодня? Бог тебе даст. Ты сделаешь больше. Ты сделаешь на другой день больше. Это Господь делает. Он помогает. Когда мы Ему отдаем. Когда мы, когда мы с ними имеем связь. Потому что это кровь Завета. Она нас окропляет. Кровь Иисуса Христа. Она нас окропляет. Она помогает нам, друзья. И когда мы молимся. Молитесь. Кровью Христа. Окропляйте дома ваши. Семьи ваши. И Дух Святой. Он поможет вам. И Господь поможет вам. Друзья. Это важность правильно молиться. Важность нужно правильно предстать и молиться пред Богом. Когда мы связь имеем с Богом, когда мы имеем полностью эту связь, мы входим в во святое святых. И Христос, Иисус Сын Божий, Он является, Дух Святой является, наполняет нас. И Дух Святой кричит, «Авоочи эльфа романа». Друзья, этот Дух Святой работает. И когда мы окропляем кровью Христа наших детей, наши дома, наши машины, у нас каждого стоит ангел, который послан Богом. И тогда мы говорим, ангел, ты иди делай. И он помогает, он делает. Друзья, мы когда поступаем с властью, как у этого ты самаритин, который был прокашен. Христос ему дать, говорит, иди, вера твоя спасла тебя. И пусть Бог поможет нам. Это наша вера, живого Бога, она нас спасет. И придет день, когда явится Господь на облаках и мы вузырим всякое око, и мы поднимем глаза, и скажем, гради Господи Иисусе, Аллилуйя, и я благодарю Тебя, и я славлю Тебя. Друзья, только благодарные увидят лица Господня, только чистым сердцем увидят Господа. Друзья, вот это, никакая обида туда не войдет. Но пусть Бог поможет нам идти прямо за нашим Господом, и так поможет нам Господь. Мы идем в молитву, чтобы Господь благословил нас. И встанем в молитве и скажем, Господь, Господь, я благодарю Тебя. Давайте мы сделаем благодарственную молитву нашему Иисусу Христу. Аминь. Молимся.